Знакомьтесь, это Саша. Он купил квартиру в новостройке без отделки и хочет поскорее сделать ремонт и отметить новоселье. Раньше у Саши было два пути – найти частную бригаду или обратиться в отделочную компанию. В случае с частной бригадой Саша заплатит 300 тысяч рублей и ему придется на два с половиной месяца стать прорабом. Контролировать рабочих, закупать и доставлять материалы на объект – это займет около 60 часов Сашиного времени. Во втором случае с компанией Саши дополнительно к бригаде выделят прораба, подпишут договор и дадут гарантию на работы. Естественно, не бесплатно. Цена ремонта возрастет до 450 тысяч рублей. Но Саше повезло. Он живет во времена окремонт. ремонт Саша обратился в сервис, и к нему приехал Дмитрий, инженер окремонт. Дмитрий – это не прораб. А настоящий эксперт в ремонте, который будет вести Саши на ремонт от первой встречи до финальной сдачи. Дмитрий прямо на месте составил базовые чертежи, подобрал материалы и посчитал финальную стоимость на платформе ОК-Ремонт. И получилось всего 300 тысяч рублей. Как у частной бригады, а срок два месяца вместо двух с половиной. Саша в замешательстве. Ведь дополнительно он получит инженера который будет контролировать все этапы ремонта и закупит весь материал по минимальным ценам без наценки. Профессиональных мастеров, которых даже глупо сравнивать с бригадой. Договор, полностью защищающий интересы Саши. Гарантию на работы. И экономию от 60 часов времени. Невероятно. Но как такое возможно? Во-первых, ОК Ремонт не использует бригадный метод производства. Это неэффективно. Вместо этого сервис имеет большую базу проверенных узкопрофильных специалистов, получивших сертификаты допуск ОК Ремонт, а также прошедших испытания на полигоне по своей специализации. Мы используем глубокое разделение труда и экономим на этом, не теряя, а даже повышая качество работы. Во-вторых, каждый инженер ОК Ремонт, в том числе и Дмитрий, работает как ИП по патентной системе налогообложения. Стоимость ремонта практически нет налогов, а кроме того Дмитрий несет полную личную ответственность перед Сашей. В-третьих, мы применяем машинный труд там, где это возможно. Мы используем метод полусухой стяжки и механизированную штукатурку. В-четвертых, автоматизированная система OKRemont помогает инженеру в решении рутинных задач, подсчет сметы, подбор специалистов, составление плана графика работ и во многом другом, благодаря чему мы экономим на обслуживающем персонале и исключаем человеческий фактор. Обратитесь в OKRemont на сайте okremont.com ok и познакомьтесь со своим инженером уже завтра. Мы делаем сервис для людей, которые умеют считать деньги и ценят свое время.